Очень давно хотел потестить Такую достаточно новую лыжу от Фишера В области карвов, новичкового уровня Очень много не слышал хорошего Но вот на тесты попал только сейчас Здравствуйте все Сегодня тестим Фишер RC4 Speed Лыжа такая вообще вау Я честно в шоке от нее Почему? Потому что у меня диссонанс Значит, во-первых, как бы на мой взгляд, серия RC4 это серия, ну, таких близких к спорту лыжам, каких-то, знаете, там, около спортивных лыж. То есть RC4 RC, да, там, с рейс карвинг, RC4 SC, там, с лавом карвинг, RC4 SL. Ну, все, окей, все понятно, все логично. Такие, около спортивная песня такая, да. И так, RC4 спит. Что, что такое спит? Вообще не понимаешь, что это вообще. Смотрю, при этом на радиус поворота 13 метров. Это что за спит на 13 метров? Вот что так, какой спид, это что за спид 13 метров? 13 метров это слалом, ребята, это короткий поворот, это антиспид вообще. Вот. ну ладно, как бы едем на лыжи и вообще еще больший коллапс. Значит, по катанию. Лыжа жесткая просто пипец вообще. Как, какой там 13 метров, там ничего там вообще. Там от RC4 при этом нет ни намека, пружинности никакой нет, эластичности никакой нет. Просто там, я не знаю, ее делал человек, у которого дядя на титаналовой фабрике работает, у него этого титанал завались. Единственное, что она делает, это грызет склон контами и дубасит в ноги вообще. Он Он в ноги по ходу своими же кочками, которые сама же выгрызают в склоне. В общем, короче, фигачит лыжа в дугу. Реза какого-то запредельного реально радиуса, достаточно большого и неинтересного при этом вообще. Да, при этом эта дуга она такая острая, как как, как едешь на коньках или там на бритвах на и погнали, как она в нее цепляется, и все, ее оттуда не выбить. Как только выбивает, сразу получаете, как бы по ногам, пока мы проскальзываем. При этом радиус, он нифига не 13 метров. То есть, вот попробуйте кого вы ее выжмите из нее 13 метров. Да не выжмите никогда, вообще там усилия надо неимоверное. Какой новичок там выжмет, непонятно. А какому эксперту интересно вот такое катание, которое она дает, вообще непонятно. При этом, на этой скорости, на которой она дает резаную дугу, она работать вообще никак не в состоянии Вообще не может. вот И ее геометра она не приспособлена до этой скорость. она начинает как бы терять стабильность вообще, она не реально отлюточкова. очкова. она то выскочит из дуги, то у нее заскочит. Вот. в итоге да, в итоге мы переходим, пока мы проскальзываем а пока мы получаем по ногам, долгого катания ну, никак невозможно, не получается ничего, в общем реально режима в котором можно кататься на этой лыже он один это вот на задниках, в задней стоечки с ингуляцией, фигачим резную дугу, инструкторским поворотом. Все, больше никакого кайфа нет. При этом эта дуга одного радиуса, и при этом не того, который написан. Ни динамики, никакой резвости, никакого прогресса ждать в принципе, не способна, как и комфортного катания. То есть ни новичкам не экспертам, она вообще никому не интересна. Вот вообще. Ну, то есть, вот, я считаю, что рассматривать ее вообще нельзя, и я при этом уверен, что она будет очень недорого стоить, и ее будут именно позиционировать как отличное начало, но вот никакого начала здесь нет. Это как вот бы такое начало, вот вообще без начала. Без, без продолжения, то есть, такое сразу в никуда. Такой. Купил лыжу. Ну, с другой стороны, очень же много лыжников, те, которые начинают кататься, и тут же заканчивают. То есть, вот, все купил, такой, один раз в Альпу съездил, фотографии наделал, приехал, все на гвоздь, и все, и до свидания. И больше я вообще никак, все. Вот таким лыжником да, в принципе, зашибись. Зашибись. Купил задешевый, вроде как спортсмена, вроде как спит, написанный. Все такие понимают, что ты такой джигит. Ну вот, а они тоже не будет как бы там вникать, да, там, как то там на них, что-то там на них там. Вот они у тебя лежат на антресоре, да, там, может сказать, о, я вот тут в Альпах там был, там еще ребят. Да не, ребята, тут вам что, тут вам не холмики, тут убиться легко. В общем, ну... Придумать, на самом деле, высосать из пальца категории не катающихся горнолыжников, которым эти лыжи могут быть интересны, можно легко, но зачем, да? То есть, ну, давайте больше кататься. Ну, вот я пойду поищу более катальную лыжи на тестах по тысячу, расскажу о ней. уже мне пропустить тест, подписывайтесь и ставьте лайки. Больше катайтесь. И больше катайтесь именно для катания, а не для, там, в комментариях умничества и на форуме писалого. Все, пока.